Пусть наш терем процветает Пусть гостей всегда встречает Будем в радости все жить И не нету не тужить Кто в радости живет, того кручина не берет А теперь и ваш черед кто частушки тут споет? Уважаемые гости, объявляем конкурс частушки. Самая лучшая частушка будет награждена специальным призом хозяина этого терема. Итак, смелее подходите, пойте. А вы, зрители, голосуйте, выбирайте. Но вижу смелого участника. Подходи сюда. Присажьте. Шла корова по деревне, слезы капали на нос. от их, по жопе, не пойду больше хохот. У! Я носоская девочка, играю и пою. Купите мне ботиночки, я замуж выхожу. Ух! Ты маленькая такая частушечница. Крюкова Ксения. Из Чухламы. Чухламский район, если быть точнее, деревня Носова. Крюкова-Ксения. А кто еще желает поучаствовать в конкурсе? Уважаемые гости. Неужели никто и не знает частушек? А? Пожалуйста. Меня папка насмешился, поги с карманом шел, брыкевали нас скатал, чтоб на девок не скакал. Представьтесь, пожалуйста. Село Ведянское. Владимир Уль. Записываю, записываю. Давай. Еще есть смелые о Ирина. Ну конечно, ну разве можно пропустить впервые на этой сцене, на этом празднике? Чисту сышечку там давай, ну. продолжают чукла <зас> я честушка одна, я пока сюда ехала вот так сочинила в порядке очереди наверное да Чуть без очереди. А вот теперь Тысячная да, да. молодец, сохранил такой дворец. Он, наверное, оптимист. Вот попрет сюда, турист. Уважаемые гости, есть еще желающие. Пожалуйста. Можно с бумажкой. Я, Бумажка сочинялась всю ночь. Он, конечно, был не пьян не построил деревню новый здесь деревня Сташова. Большое спасибо серебряному броду. А еще у нас есть желающие спеть частушку на этой сцене. Есть, есть, есть идут наши желающие. Ну, конечно, лучшая частушка будет поощрена призом хозяина терема. Деревенька Остошела, тридцать верстак чухумы. И несмотря на расстояние, в гости прибыли все мы. уже и привлек сюда гостей, все представленные цената, то блекенков звать Андрей, чудо Терема Сташовский, редкая Диковина, Про его Сюжета. были мы поражены. Маркимян созонов керем, этот строил для жены. Первый женушки жон, и будки не построил, вот века для молоденько ждалу. Все у нас есть желающие? Никто больше не желает спеть частошку о Тереме, о или просто частошку. Ага, вижу-вижу, на эту сцену идет Светлана. Мислана Сироткина, Якша. Как по Чукланским дорогам не. Слушка продолжает Крылова Ксения из деревни Тимофеевская. Вы посмотрите, какая география обширная посетителей нашего праздника. Итак, Ксения, пожалуйста. Не ругай меня, мама, не не ругай, так грозно. Я сама была такая, приходила поздно. Спасибо. Есть еще желающие принять участие в конкурсе? Есть, есть, есть. Издалека вижу, вижу, вижу. Здравствуйте. Здравствуйте. Откуда вы? Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Я из города Галича. Зовут Светлана. Мне, пожалуйста, играйте частушки, но без проигрыша. Я так спою. Много-много частушек без проигрыша. Кровать без подушек не бывает. А я могу. определить победителя Спасибо. нашего конкурса «Чистушек». А есть еще желающие спеть на этой сцене на фоне этого «Терема». Это ведь такая память на всю жизнь останется. «Терем», вы на сцене. и «Чистушка». Не вижу, не вижу. Смелее, пожалуйста, смелее. Друзья, не забывайте, еще ведь конкурс детского рисунка. Асташова терем деревни. Ребенок получит приз. Рисуйте дети у сосны. А на сцену, видимо, больше исполнителей нет. Тогда мы завершим этот конкурс.